Ксения Евгеньевна, действительно ли все люди в социуме находятся под определенным зомбированием этого общества в соответствии его СМИ и как самому не попасть в эти ловушки? Частный вариант зомбирования, человек находится под мнением другого человека и как будто бы потерял собственное, что с этим можно сделать, чтобы вернуть человеку себя самого? Ничего Марина, вы с этим не можете сделать, потому что таковы условия игры, каждый сам за себя вы не можете прожить жизнь другого человека, вы не можете вложить свою силу в другого человека, за исключением являются ваши собственные дети и то до определенного возраста. Все проходят стадию испытаний, ведь вдумайтесь, ведь не напрасно проходит. Я уже упомянула вам о том, что люди привыкли жить, опираясь на то, что сделали не они сами, на государство, которое создано не ими, на институты, которые созданы не ими, на профессионализм, которым они не являются, а лишь только, возможно, используют чужие какие-то наработки и почему-то ошибочно приписывают их себе. Споши рядом. Опираются народ и семью, например, считая, что они должны, а ты нет опираются на друзей, считая, что если я называю тебя своим другом, значит ты мне уже должен как земля колхозу и так далее. Люди привыкли требовать, не имея на это права. И к сожалению, это не вчера началось, совсем не вчера началось. То, что сейчас происходит, это следствие подобного отношения. И вот сейчас, когда заканчивается одна эпоха и, и наступает другая, происходит вот тот самый индивидуальный рагнарёк, все входят в состояние, когда опереться можно только лишь на то, что тебе на самом деле принадлежит. Начинает рушиться все, начиная от институтов, заканчивая государственными системами, Все государства не разваливались, сейчас подождите, все начнется. Религия, вперед и с песней. Роды и семьи, они уже в общем давно начали терять свои позиции, но они первыми попадают под раздачу, первыми под удар. Друзья не друзья, враги не враги, остается только твой собственный профессионализм, потому что здесь очень сложно будет обмануть, если тебя не поддерживает система, доказать тебе что и окружающим, что ты профессионал становится гораздо сложнее, гораздо сложнее. И что же остается? Только твоя собственная воля, твое собственное право на свободу и твое собственное мастерство, которое у тебя действительно есть в руках, есть по-настоящему. А не поддерживаемое эгрегориально, не системой, не а, тем, что система убрала с поля конкурентов, чтобы расчистить тебе дорогу и так далее. И религии тоже нет, потому что религия тебя тоже уже не поддерживает. И вот это как бы обнажение, обнажение своей собственной сути. Вы можете обнажиться за себя, можете ли вы обнажиться за кого-то другого? Если человек поддался на провокации СМИ, а это ведь провокаторы, они некоторые знают то, что они провокаторы. Вот был такой покойничек Доренко, вот молодец был. Он В отличие от очень многих, он отлично знал, что он делал. Именно поэтому, в этом смысле он был уникальный журналист, он отлично знал, что он делает. Может быть именно поэтому его быстро с поля и убрали. А, еще несколько вариаций сидит по тюрьмам, но в основном журналисты не понимают, что их используют в темную. Они знают, что они лгут, они знают, что они э, Кадят Фимиам совершенно, совершенно лживые, но они совершенно не знают, зачем они это делают. Посмотрите на СМИ именно с этой стороны, посмотрите на них, как на провокаторов. Увидьте за их белозубыми американскими улыбками зашитый рот Локи. Увидьте. И попробуйте понять, но ну меня же сейчас провоцируют, меня же просто чипают, меня же сейчас проверяют. Поддамся, не поддамся, поведусь, не поведусь, продам свою свободу или не продам. Обнажусь перед своей силой, перед своими богами и что я увижу? Кто я есть без системы? А могу ли я без нее? И здесь не надо воспринимать буквально, могу ли я жить в деревне, могу ли я доить корову, вспахивать там поле. Нет, не об этом идет речь. Профессионализм может быть какой угодно. Профессионал, влившись в новое общество, сразу найдет себе дело, как лук, универсальный бог лук, который вот мог, мог делать все. Вот он профессионал найдет себе нишу, найдет себе место. А вы найдете в новом обществе, в обществе таких же, как вы, которые отказались от поддержки системы, которые согласились, что система, старая разваливающая система, больше их поддерживать не будет. Кто я без системы? Каждый должен задать себе этот вопрос. Кто я без системы? в тайге, не в, в городе, в чистом поле, в пустыне, среди людей, без людей, без разницы. Это всего лишь антураж. И вот если на все эти вопросы ты задашь, ответишь одним, одним и тем же методом, ты поймешь какую функцию ты будешь занимать в реальности, которую будешь строить для себя сам, потому что она будет строиться вокруг тебя, вокруг твоей сути, вокруг твоего профессионализма. И вот это и есть проверка. Способен ли ты создать свою собственную реальность, а что в ядре это будет? Сейчас у тебя в ядре лишь только проекции системы, которая разваливается. Если развалится система, развалится и проекции. Что в ядре это будет? Вот это сейчас и проверяется. А СМИ это провокаторы. Что? Покажи, что отражаешь, человече. Чего боишься? К чему стремишься? Кого готов предать? На кого настучать? Чего стука боишься? Ну, посмотри по сторонам. Вот тебе же сейчас вся твоя подноготная сценарий, но ну, лучше не бывает. Лучше не бывает. Вот так вот я, наверное, отвечу вам, коллега.